Привет! Вы на канале «Стройгарант Напа, и я его ведущая Валерия. Мы с вами находимся в коттеджном поселке «Жилой комплекс Азовский». Темрюк – город на юге России. В Краснодарском крае имеет морской порт и железнодорожную станцию. Город находится в 130 километрах к северо-западу от Краснодара, расположен на правом берегу реки Кубань. Близ города к северо-востоку от него лежит Курчанский лиман. Темрюк – климатический курорт, знаменит своими грязовыми вулканами. Открыты грязевые лечебницы на побережье Азовского моря в 11 километрах от центра города Темрюка. Станица Голубицкая, расстояние по трассе до Анапы 54 километра. Предлагаю посмотреть на жилой комплекс Азовский с высоты птичьего полета. Полетели! Продажи участки площади от пяти соток, с домами под ключ от 50 квадратных метров. Выполнены они будут в едином архитектурном стиле. С соблюдением всех строительных норм гарантия на дом один год. Ограждение участка металлический евроштакет по фасаду. Из коммуникации в Азовском электричество 15 киловатт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Впервые в практике компании стройгарант Анапа» Бонус всем покупателей коттеджей в жилом комплексе «Азовский». В качестве покрытия кровли будет использована гибкая двухслойная черепица Шинглас. Коллекция «Ранчо». Цвет бронза. Гарантия 30 лет. Покрытие лучше и дороже обычной металлочерепицы. Однако, только покупатели – коттеджи Азовского получат свои дома по прежней цене. Также специально для Азовского ведущим дизайнером Стройгарант Анапа создана современная стильная отделка фасада белого цвета со ставками из моделируемой штукатурки «Баумит» с эффектом дерева. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Приезжайте к нам жить в жилой комплекс «Азовский». Подписывайтесь на наш канал «Стройгарант Анапа». Ставьте лайки. До встречи в новых выпусках. И как я вам уже говорила, ровно 54 километра до Анапы, и вы находитесь на черном чистом море. А я побежала купаться. Приезжайте к нам.